облезать в в своем издевательском шуточном ролике на канале обзоры и отзывы сегодня мы рассмотрим аудио и видеозаписи на такие телефоны как Nomi i181 видео было записано на него и STL S3 306 аудио было записано Итак, будем глумиться. Вот, например. Вот так. Вот такое было. О! Это похоже чем-то на нойс. Вид видео с аудио как звучит. А ну-ка. чем-то похоже на Нойз какой-то, или даже нет, мне что-то смешно, вот я смотрю, похоже чем то видео такое жуткое, звук жуткий, такое ощущение что это в кто-то что-то делает, металл плавит. Пропустим лирику. О, точно, даже такое, такое качество плохого. Видео жуткое. Это камера 0.3, по-моему. То есть это не шутка, это без обид, Люди, просто техника какая фиговая. А так можно подумать, что это нойз, нойз, да. Кстати, почему было в клубе Noise никто не делает? Я с удовольствием бы Нойз сделал бы фестиваль. У меня Нойз есть. Можно пригласить музыкантов, сделать Нойзик. такой ю... -ideo. шуток шутка вот такая блин. получается это фестиваль ноай забыл ладно <спис> за <weighted temptation realidad> ну даже христиане посмотрят этот ролик понвод это черти в пресплодни Бесятся ха <свят> людишки Точно, как будто в столеваке Находится все это Происходит и звук такой же, блин. И... и вот как будто там вот печи горят. шуточное видео у меня получилось, так, ну что, больше тут и нечего. Вот остальное я покажу уже потом. Ну все, подписывайся на мои каналы, ставь лайки, вот. Переходи по ссылочкам, которые сейчас ты появятся. Вверху надо мной на канал Верхол Синтезаторы Ворхл Dark Worlds. Мой канал Максим Вехов Авторский. Переходи по нему. Все, пока-пока!